Всем привет, меня зовут Денис, и вы на канале Рульков ТВ. Сейчас я вам расскажу, как стать тестировщиком за 10 минут. И тем, кто досмотрит видео до конца, останется только подготовиться к прохождению интервью или собеседованию, это как вам удобно. Почему всего несколько минут, спросите вы, когда на курсах это преподают месяц и более, а в университете я слышал около 8 месяцев. Тут я могу сказать только одно, что все курсы или семинары начинаются одинаково. Бла-бла-бла, сначала была только вода, земля, потом появились микробы, и в конце дня, а может и только к концу недели обучения, мы дошли до динозавров. Ты сидишь такой и думаешь, а когда мы перейдем к основной теме-то? Мысль в том, что все курсы раздуты. Как-то не солидно брать большие деньги за несколько минут. Для меня важно, когда я что-то начинаю изучать, чтобы всю основу мне выдали в первые минуты и доступным языком, чтобы дальше даже далекий от этой темы сразу понял, что по чем. Еще одно: кто сможет стать тестировщиком? Бытует мнение, что любой что-то вроде любая домохозяйка с этим справится. В этом есть, конечно, доля истины, но не все совсем так. Тестирование это самая легкая профессия из всех профессий, связанных с IT. Я, когда начинал изучать это дело, пришлось перепроверить в нескольких источниках информацию, потому что я не мог поверить, что все настолько просто. Итак, как определить, сможете ли вы стать тестировщиком или нет? Если вы сможете на телефон самостоятельно установить новое приложение, например, новый мессенджер, которым вы не пользовались, и разобраться, как в нем регистрироваться и отправлять сообщения. Если у вас появилась проблема, к примеру, как сварить борщ, и вы легко найдете в Гугле рецепт и воспользуетесь этой информацией, то вы уже готовый тестировщик. Не переключайтесь, и я расскажу, что делать дальше. Что же со второй категорией людей, которые, когда слышат, что нужно что-то установить на телефон, говорят «лучше установи сам». Такие люди, конечно, тоже смогут стать тестировщиками, но надо задуматься, надо ли оно им. Если вас ломает от новых технологий, ломает от того, что надо в чем-то разбираться, а разбираться нужно будет в этой профессии постоянно, потому что тестировать надо всегда что-то новое, новую версию программы, например которой еще никто не пользовался. Надо заранее задуматься, надо ли она вам, научиться-то можно чему угодно, надо просто поверить в себя. Кому-то это будет очень легко, а кому-то будет очень сложно. Итак, я вам уже сэкономил полторы тысячи долларов на курсах портного, еще до того как начал объяснять что такое тестирование, потому что если вы поняли что это не ваше, вы не потратили время и деньги. В то время, когда на курсах портного вам бы сказали, справишься, все справятся, давай, давай, деньги. Итак, переходим к основной части. Чем же занимается тестировщик? Чаще всего на данный момент тестируют мобильные приложения и сайты на компьютерах. Покажу на примере телефона. Допустим, вам надо протестировать программу XXX. Вы открываете ее и начинаете нажимать на все, что видите. Можно сначала бездумно. Это называется exploratory тестинг. Исследование. Нажали на все, что смогли, и все работает? Переходим к проверке функционала. Если в приложении, например, можно зарегистрироваться, делаем это. И проверяем, прошла ли регистрация. Если в программе что-то подсчитывается, проверяем, чтобы конечная цифра совпадала с ожидаемой. Смотрим и на дизайн, чтобы картинка не наслаивалась, например, на текст и так далее. В общем, мы разобрали, что нужно искать что-то, что не работает, либо выглядит не так, как задумывалось. Приведу пару примеров ошибок. Вот на картинке крестик перекрывает слово шоу. А вот на этом видео мы видим, что когда открываем страницу, то она не помещается в экран телефона. И называются такие ошибки баг. Но это жаргонное слово. Чаще всего их называют issue. После того, как мы нашли наш первый баг, его надо зарепортить. Описать проблему, чтобы другие люди могли исправить эту ошибку по нашему описанию. В этом репорте есть некий стандарт. Из него можно выделить, что у Ишью должен быть тайтл (заголовок). Формат заголовка зависит от того, как в компании, на которой вы работаете, решили писать этот заголовок. В общем, кто как хочет, так и пишет. Дальше второе поле, а иногда и все остальные нужно писать в это поле. Описываем шаги, которые надо предпринять, чтобы дойти до этой ошибки. Например, Первое. Открыть программу XXX. Второе. Нажать Зарегистрироваться. И так далее. После всех шагов нужно описать Expert Result. Ожидаемый результат. Например, мы должны были зарегистрироваться. И следующее. Actual result. Результат, который мы получили на самом деле. Например, регистрация не прошла, а мы получили некую ошибку. И последнее. Нам нужно прикрепить к этому багу некое доказательство ошибки. Это скриншот или, например, видео, если на снимке экрана непонятно, что за ошибка. Это первый вид тестирования, который называется Exploratory. Есть еще второй вид. Это выполнение тест-кейсов. Тест-кейс представляет из себя список шагов для проверки функционала чего-либо. Например, та же регистрация. Шаг первый – Открыть приложение. Шаг второй – Нажать зарегистрироваться. И так далее. В тест-кейсах нужно на каждый шаг представлять статус. Прошел ты этот шаг или нет. Passed или Failed. И также, в самом конце тест-кейса, если все шаги выполнены, и мы получили результат, который описан в тест-кейсе, то ставим этому тест-кейсу статус Passed. Если в конце получилась ошибка, то ставим статус Failed. И как и в первом виде тестирования, заводим репорт на эту ошибку по точно такой же схеме, как я уже рассказывал. Вот и все, что вам нужно знать, чтобы устроиться работать тестировщиком. Есть, конечно, детали и нюансы по оформлению этих багов, но это все детали, и подготовиться к этому не помогут никакие курсы. Только на практике, в каждой компании все по-разному. И вас будут обучать уже на работе, как это происходит именно у них. Теперь переходим в описание к этому видео, и там вы найдете файл, в котором есть все вопросы и ответы, чтобы пройти интервью на тестировщика. Осталось только выучить и составить резюме. Как составить резюме, посмотрите вот в этом видео. И если этот ролик будет интересен большинству и наберет 500 лайков, мы снимем видео с подробным разбором вопросов и ответов из этого файла. Теперь, кто хочет потренироваться, бегом на utest.com или test.io. Много денег там заработать не получится, но когда вы получите первые 10-20 долларов за найденный баг, вы поймете, что я вас не обманул. Тестирование это просто. А теперь скорее подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!